Я комментарии и, и статьи даже видел, какие-то огульные обвинения, что а, существуют какие-то мусорные журналы, куда вот это а, куда там вот изнуряемые гонкой а, профессорско-преподавательский состав отправляет, что-то там договаривается, какая-то там даже такса есть, там 320 или 350 долларов, и любая статья опубликуется, в скопус войдет. Вот этот весь мусор. А, это ведь обвинения идут не в сторону там, одного только КФУ. Это обвинения идут сейчас вообще постеместно. Вот какой-то вал людей, эти обвинения фактически все время индуцируют, обвиняют, что вы размещаетесь в мусорных журналах. Вот есть такая проблема, вот как с ней боретесь? Во-первых, я соглашусь, проблема существует. Есть проблема? Такая. Проблема существует, да. Но это опять-таки проблема переходного этапа. Mm -hmm. Пять лет назад ни я, ни большинство моих коллег даже не мечтали. Хотя одна из моих статей, я узнал, опубликованная в 2006 году, попала в App of Science. Но я даже об этом не знал, потому что мне, рабо человеку, работавшему в небольшом педагогическом вузе, это было неинтересно. Сейчас, когда мы начали этому учиться, соответственно, ну, мы, наверное, этих ошибок избежать не могли когда мы публиковались в тех журналах, где принимали наши публикации. То есть была логика, есть этот журнал в скопусе, да? Да, есть этот журнал, да. Не ваша же задача выяснять, кто это и что это. Это безусловно, да. Во-вторых, да. Ну, есть очень серьезный аргумент. Кто оценил качество этой статьи? В данном случае речь идет о журнале само. По причине того, что на каком-то этапе его исключили из реферативной базы данных скопус, его назвали мусором. Но при этом, кто оценил качество статьи, которая была подготовлена для этого журнала? Это нормальная статья, проведенная на основании исследования. Да? Угу. Но на этапе отправки статьи, может быть, там и журнал-то ведь не назывался мусором. Я заметил закономерность вот за эти последние особенно три года, угу. журнал, которым активно начинают публиковаться русские, россияне, да, получают, его на каком-то этапе сразу причисляют к мусорному. Да. И даже есть такая там, ну, шутка там, мы стали киллерами россияне по э, убийству вот этих журналов, которых исключают из копыса. Но при этом, ведь, э, я еще раз говорю, есть исследования, есть статья, да, есть ученые, которые это сделали. Да, и поэтому только так, огольно обвинять преподавателя, что он это сделал, получается, да, ну, наверное, нельзя. Но при этом мы тоже учимся. В том плане, что сейчас мы стараемся избегать таких журналов, да, которые имеют не очень хорошую репутацию. То есть, ну, вы, наверное, есть такая практика. Один есть ученый из Денвера, Джеффри Билл, да. Да? он публикует так знаменитый список Билла, где у него есть подозрения в определенные... Там, там журналу 200 или там 300, я уж не, не, точно не помню. Вот он говорит, вот эти подозрительные журналы, их можно называть мусорными, несмотря на то, что они там в базах научных э, имеются. Вот э, есть ли предупреждение об этом э, вот таких вот молодых неофитов ученых, которые хотят опубликовать статью? Вы как-то информируете их об этом? Во-первых, в списке было сейчас уже гораздо м -м, больше журналов. И даже складывается впечатление, что... Найти журнала, который не включен в список Джеффри Билла практически невозможно сейчас. Да? Сколько их там может быть? Их, их уже там очень много, их уже несколько сотен журналов, если не ошибаюсь. Причем этот список быстро растет. Но при этом, если вы читали интервью самого Билла, да, то есть он не претендует на то, чтобы его список был каким-то там карающим документом. В данном случае он как специалист в этой области, да? угу. он высказывает свою точку зрения. Сугубо личная своя. Высказывает свою точку зрения, которая, правда, затем начинает тиражироваться очень быстро и активно. Да? Особенно почему-то у нас в России. Да? Угу. И вот в этой связи, конечно, бы, я бы не стал, наверное, абсолютизировать. И, с другой стороны, надо понять, что этап продвижения серьезные журналы очень и очень медленный, очень небыстрый. Я хочу привести пример тоже своей коллеги, которая буквально там позавчера мне похвасталась. То есть Ее статья была принята в журнал в первой квартире, получается, да, э -э, причем журнал, который сходит из Кобус и ВВП of Science, да. А она работала, это помимо исследования, которое было проведено mm -hmm. накануне, да, э -э -э она переписывалась с журналом один год. Я привел пример со своей статьи, я переписывался 8 месяцев. То есть это возвращение статьи, это доработка и так далее. Поэтому мы постепенно осваиваем нормальный цивилизованный путь, который, в принципе, я думаю, очень скоро результаты. Причем вот эти сетевые исследования, они очень полезны. Я бы хотел обратить внимание на их опыт, который, на тот опыт, который они нам дарят. Потому что мы работаем плечом к плечу с зарубежными коллегами, которые поправляют нас, которые в итоге продвигают наши статьи сказать сетевое исследование, что это такое, какие-то примеры привести, потому что ну, вполне возможно никому это не известно, uh -huh. мало кому известно. И второй момент. Вы uh -huh. как то рассказывали одну историю о том, что несколько журналов были выпали из списка Билла, где были ваши статьи, ну, статьи вашего вуза, института. Причем эти статьи были второй квартал. Uh -huh. Тоже может историю рассказать, потому что это любопытная история. Uh -huh. Потому что там, я так понимаю, механизм выкидывания из этого баскопуса, он э, достаточно своеобразный, что вполне качественный журнал может оказаться тоже выбором. <сёк> Сетевое исследование ⁇ это, э, я очень просто скажу, это исследование одной проблемы на примере эмпирического материала нескольких стран. Вот то исследование, на которое сослался, которое мы проводили под эгидой Оксфорда и университета Мичигана, это исследование было посвящено трансформации педагогического образования в течение последнего десятилетия в этих странах. У сетевого исследования обязательно есть упряжные, то есть есть лидеры, которые формируют концепцию этого исследования, которые формулируют э, круг исследуемых вопросов, определяют инструментарий. И далее уже мы... Как участники этого проекта, по предложенной методике мы даем аналитику, вот в частности, по модернизации педагогического образования. Следующим этапом, как правило, сети, результаты сетевого исследования они представляются на крупной международной конференции. Угу. Вот, э, есть такая форма работы международной конференций, которая не очень популярна в РПК в России, но на, за рубежом она уже... Развивается. Это симпозия, да? когда собираются представители, ну, может быть, там несколько ученых, да, и они рассматривают одну проблему, угу. исходя. После этого вот наша симпозия в Вашингтоне она шла четыре дня. Три дня докладывали э, представители той или иной страны, а на четвертый день делалось обобщение. После обобщения было принято решение о публикации монографии. Вот это, в чем необходимость такого исследования? Потому что оно сравнительного плана. Оно позволяет увидеть, вот это лучше поставлено в США, это в России, это в Израиле. И, в принципе, такое исследование оно очень полезно для практиков. Это по поводу исследования. Теперь, что касается вообще, э, вот, ну, скажем, вот проблемы журналов. Действительно, мы вот, сейчас мы тоже находимся в такой ситуации, когда мы публикуемся в журналах, которые в первую очередь, ну скажем так, э доверяют нам да, и принимают наши публикации. Да. Причем, как правило, это происходит бесплатно. Да. И вот буквально сегодня. То есть возник такой феномен, когда нас упрекнули, что достаточно много э, публикаций э, Води, ученых КФУ было сделано там, буквально в двух журналах, получается, которые прошли. Но ведь надо понимать, что опять-таки э, при этом журнал, к, который они были публикованы, относится к второй квартире. Да. Это достаточно хороший журнал с хорошим импакт-фактором со СНИПом больше единицы, что принимается, в принципе, э, различными экспертами. Но я не знаю, как дать оценку тому, да, получается, ну, что, да, да, да, да, да, да, что к этому журналу такое отношение. Ну, такая дается ему оценка. Я думаю, это, если бы мы публиковались действительно только в журналах, которые стоят на грани исключения из Копуса или из вэб-сайнса, наверное, это был бы очень такой весомый аргумент, да? Для таких да. да. И для упрека получается, да. Но если это весьма авторитетный журнал, который поддерживает свою репутацию, ведь попадание в квартире — это не простой процесс. Журнал, когда возникает, он не имеет ни импакт-фактора, он не имеет ни других своих индексов, да? Он их наращивает, да? Это очень долгий процесс наращивания журнала, чтобы он поднимал свою репутацию и переходил из квартиры в квартир. Вот, да. Потом, ведь Айдар Минимансурович, наверное, надо выстраивать долгосрочные, это же долго выстраивать отношения с журналом. Чтобы... Из журнала выстраивать отношения. Во-первых, вы правы в том плане, что нужна определенная репутация, чтобы все-таки и редакторы, и редакционный да, совет. Да, Ведь да, каждый да, журнал предусматривает рецензирование. понимаете? Вот мы сейчас готовим специальный выпуск по образовательным технологиям для одного из британских журналов. Угу. Наши переговоры с этим журналом шли три года. Три года. Три года, начиная с того, что они познакомились с нашими изданиями, и два с половиной года назад они нас включили в план только, да, получается. Они исключили план, причем э, отбор статей достаточно такой долгий. То есть за полтора года до издания мы должны представить им статьи. И с этого времени начнется процесс рецензирования и доработки статей. Но, тем не менее, такое предложение поступили. Это журнал, который издается э, издательством Тейлор. Да, и это второй вообще у них в истории спешлый и первый они посвятили Китаю, да? второй решили посвятить России. Понятно, что там не только ученые Казанского федерального университета, потому что мы в данном случае представляем интересы всей России, мы привлекли своих партнеров и мы пошли дальше. Но я бы хотел ответить на ваш вопрос по поводу... Э, все-таки вот этого достаточно даже курьезного случая связано с журналом. Да. Э -э, По-моему, два года назад э, несколько хороших журналов были исключены из Копуса, И мы удивились, так как один из них относился к первой квартире. Это было такое. Ну, чем это было связано? И когда мы стали выяснять обстоятельства, выяснилось, что э, это издательство, которое издавало. Э, Павлиша. Да, да. Канадский задательство, которое издавало несколько журналов, да, в итоге дало промашку. И один из журналов, вот этой ассоциации, да, получается, да, он действительно там, видимо, где-то показал себя не с лучшей стороны, да, получается, и было принято решение об его исключении с копуса. И автоматом были исключены четыре оставшихся журнала. То есть если исключают издателя, то да. все связанные с ним да. журналы, они да, да. не важны. И, да и соответственно получилось так, что вся остальная работа это как говорится, это ложка дегтя в бочке меда получается. Все. Но там были ваши статьи. Там были статьи, да, Казанского федерального университета и хорошие статьи. Да и после этого ставится крест, да, что все плохие. Но такие выводы тоже не очень хороши. Это как история с ВАДом, а с допингом, когда... Да, да, да. Ну, а вы знаете, чем это продиктовано? Да? Очень часто, если мы говорим о допингах в спорте, последние события имели четко выраженный политический эффект, то в нашем случае мы просто говорим, что мы не единственные участники программы 5-100. И конкуренция год от года в этой группе она только возрастает. Поэтому это четко понятно, что это попытка каким-то образом ну, нормальных я скажу, конкуренция, но при не очень нормальных методах ее реализации. Теперь что касается публикации, да, ну, я бы хотел показать, какую большую работу мы делаем именно в этой трансформации своего сознания, исследовательской культуры и мотивации. Я уже попытался объяснить, что преподаватели имеют достаточно хорошую мотивацию для своей деятельности, да, которая ну, очень и очень выгодно ну, привлекательно в сравнении с другими даже казанскими вузами. Да. Вот. Вопрос стоит о том, как поменять их исследовательскую культуру. Поэтому я отвечая на ваш вопрос по поводу э, как научиться этому. Это курсы. Мы отправляем, мы проводим у себя курсы повышения квалификации, мы сами группа преподавателей обучалась в Университете Лондона, да. мы выезжаем на другие стажировки. Да. Мы участвуем в конференциях. Ограничений в этом никаких нет. Следующий момент связан с еще одним таким, ну, для нас интересным и знаменательным событием. У нас сейчас идет процесс включения нашего журнала научного журнала КФУ э, в области образования, Он называется образование, саморазвитие, Включение его в Scopus. И мы делаем это достаточно необычным путем. Нам удалось за эти вот, особенно три года сформировать хорошее мнение в образовательном пространстве в ряде стран. И редактором этого журнала согласился стать Ник Рашби, который в течение 22 лет возглавлял British Journal of Educational Technology. Поздравляю. Ему 60, по-моему, там, там с небольшим лет. Это очень работоспособный такой пожилой человек, да. Но, вы знаете, там кадровые вопросы весьма-весьма конкретный, да, за рубежом получается, да. Поэтому до да, 80 лет ученые не работают, как у нас. Да. Вот. И э, он вышел на пенсию. Да. У нас он знает, чем мы занимаемся, и он является сейчас нашим соредактором нашего журнала. Причем один наш а коллега, а один британский. Мы хотим, чтобы наш коллега тоже научился. И мы сейчас. Понимаем, что вот я для себя, хотя с коллегами мы спорим, вести журнал из России, сделать его таким действительно ну, понятным для зарубежного читателя в России, наверное, не очень просто. Этим занимается англичанин, который занимался этим всю жизнь. Журналы бросает массы атрибутов, да, которые должны у него быть. Да. Open Access System, например, у нас зарегистрировано в Университете Аризона. Да. Сайт нам делали. В Великобритании этого журнала, да. причем парадоксальное явление, да. вы говорили о том, что как хороша там была российская наука. Когда мы обсуждали вопрос создания этого сайта, и Ник сказал, наверное, у нас очень дорогой в Британии труд, Россия это будет сделать намного дешевле, мы стали искать фирмы в России, которые нам могли это сделать. Самую дешевую плату, которую нам предложили, это 350 тысяч рублей и 3 месяца исполнения. Я вам говорю реальные вещи, с которыми я столкнулся лично под тем требованиями, которые были предъявлены к сайту. Да? Он был удивлен. Нам это сделали за месяц, строго по расписанию, в Британии, Фил Медоуз за 80 тысяч российских рублей. И сайт великолепно работает. Сейчас мы вступаем в различные, опять-таки благодаря нашему редактору, который знает, да, мы вступаем в различные ассоциации технических редакторов, по публикационной этике. Да. И это те атрибуты, которые должны быть у журнала. Продвижение. Да, продвижение. И я думаю, когда мы подъедем в скопус, мы имеем такие, там, такую инфраструктуру вокруг журнала, да, получается, да, которая, в принципе, соответствует любому нормальному журналу. Ну, даже та же самая Open Access System. Да. И то, что этим занимается человек-профессионал, причем я, мы ну, не будем забегать вперед, но Некрашби сказал, что будет пытаться вести наш журнал. Через издательство либо Тейлор, либо через Уайли. Но да, если мы это сделаем, это, наверное, будет феноменальный успех. Но при этом мы возвращаемся к проблеме к теме конкуренции. Даже Нику Ражби написал аспирант, докторант вернее, из Казахстана, который учится в одном из британских университетов, написал ему письмо, пытаясь открыть глаза на Казанский федеральный университет, написав, что вы делаете большую ошибку и очерняете свое имя, сотрудничайте с этим университетом, на что ему не кражби очень вежливо. деликатно вежливо ответил то, что если бы он считал, что такая характеристика правда, он бы с нами не связал, потому что действительно своим именем он держит. Поэтому вы видите, вот эта среда, она тоже заставляет каким-то нас подвигаться.